Ух ты, и снова я. Александра ревала ребятка. Атакую морозник. Или гелеборус. Называется морозник или Борус. Красавец стоит. Красавец. Там воронец. Поднимается. Распускается цвет, обалдеть, красивый, красавица да? Красавец, вот такой белый, белый, белый. Смотри, какой белый, а и красавец, да, ребят, красавец. А там смотрите, сколько деток насеено. Жена раздает, раздает, но они не уменьшают Смотри, какой. Смотри. красавец, да? Белый. Ну вот такой. Это... Типа... Типа цвет лимонный, да? Наверное. Типа лимонного цвета. Смотри, такой. Красавец. Да? Ну вот такой морозник или гелеборус. Смотри. И куда ты запрятал? все? покажи. Покажи свой цветочек, да? Красивый. Смотри. Морозник или гелеборус. А здесь, смотрите, сколько деток. много Много-много. Деточки. Детки маленькие. им уже этим деткам, которым по году, которым по два. Уже есть. Есть немножко больше детки. Смотри. А тем деткам, наверное, по два года. А может больше. По два года, наверное. Смотри, какой красавец. А? Красавец, ребятка. Красавец Если так. <coughs> Морозник или Гельборус И сейчас покажу вам далее покажу морозник полненький Красавец, да? Красавец. А как вам такой морозник, ребят? Смотри, какой красавец. Морозник или гелеборус. 2021 год. Смотри, какой красивый. Красавец, да? Морозник. Смотри. А вот маленький. Морозник. А здесь вот. Морозник такой. Смотри. Красава, да? Красава. Красивый. Белый. Смотри, давай, давай. Красавец. Морозник. Красивый, да? Огаси. Красивый. А такой морозник? такой красавец да красавец морозник красавец или гелли порос красиво а вот смотрите еще один вот такой мари Красавец, да? Красивый морозник Морозники Это все морозники, ребят Морозники Разводятся Семенами И может отделением куста Семенами, отделением куста Смотри. Красавец. Красавец. Да, ребят? Красавец. Ну все, ребятка. Всем до скорого. С вами был Александр Кривола Печенени. Морозники, угу, угу. морозники. Красавица. М -м -м. Красав. Красиво, да? Это все морозники, ребят. Ну все, пока-пока. До скорого.